Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео поговорим немного о биржах Очень много разных бирж, припробовал по разным биржам Скажем так, сидел, пользовался, перебирал Поначалу у меня там и Эксмо было, российская биржа Да в принципе я наверное почти по всем биржам прошелся На Бинансе был, я думаю многие на нем были Но ну, что-то он мне в последнее время не особо не сильно нравится в общем, для себя выбрал фаворита. Это у нас хобби биржа. Она у нас входит в топ-3 бирж. Хотя, мне кажется, она настолько удобна и настолько там все просто, что ее можно прям в топ-1 ставить вообще смело. То есть, объемы нас замечательные. Максимально интуитивное, понятное, простое меню. Реферальная система. Есть очень много бонусов разных. там Постоянные там, конкурсы происходят у них. Ну и также максимально быстро все работает и обрабатываются, все транзакции, все, скажем так, моменты с выводом, либо депозитом средств. То есть, только нажал, там буквально полминуты у тебя уже все подтверждено, все работает. То есть, либо деньги зашли, либо деньги вышли. Ну, я имею в виду, там, криптовалюта и, в принципе, все остальные другие валюты точно так же. Можно покупать и за юани, и за рубли, можно как угодно купить крипту, точно так же можно и продать, и обменять на любую другую. Как вы видите, у нас объемы торгов за сутки, это просто вообще что-то нечто, я не знаю, просто мне в голове такие суммы не укладываются, но тем не менее они здесь есть, они имеются. Здесь нам говорят топ-3 по объему. Ну, понятно, сюда и попасть на эту биржу не каждый проект еще попасть сможет. Потому что здесь я не знаю даже сколько биткоинов будет стоить листинг. В плане торговли вы можете торговать хоть с телефона, хоть я не знаю, хоть с патефона, с чего угодно. В принципе, то есть, них под все платформы полностью все адаптировано. Можно максимально быстро с телефона, если там, не знаю, это как-то удобно будет. Либо когда вы купили какую-то монетку потом у вас там бам-пам какой-то там x5 x10 дало вы моментально можете с телефона зайти поставить оповещение на определенную монету и потом быстренько ее продать либо докупить там что-нибудь еще с ней сделать я не знаю у этой платформы в принципе есть абсолютно все поэтому я даже не знаю что здесь я могу еще вам рассказать потому что это топ-3 биржа ну, максимально просто его простили чтобы человек даже который не умеет в принципе торговать зашел на биржу буквально 2 минуты он уже понимает что и как делается также что у нас здесь есть спотовая торговля маржинальная также есть у нас еще есть торговые боты там и много чего интересного я конечно сам по себе не трейдер так немножко люблю поторговать ну так чтобы сильно это углубляться, я этим не занимаюсь. Ну, по крайней мере, как надежный хороший кошелек, а, с большим количеством разных монет а, использовать можно. И, как я говорю, постоянно разные бонусы. Как вы видите, приветственный бонус до 170 долларов. То есть вы можете зарегистрироваться и ну, это для моего аккаунта время вышло, потому что я этого не сделал. Но ну, а так, в принципе, вы можете пройти регистрацию, сделать определенные там, депозиты и за каждый э, следующий шаг получать какую-то определенную копеечку себе на кошелек. Здесь что мы еще имеем? Э -э по кошельку я, наверное, скоро сюда заведу на основной аккаунт все свои средства, потому что, не знаю, с другими биржами какие-то постоянные заморочки, либо какие-то проблемы, либо кого-то взломали, либо кого-то грабанули, там еще что-то как-то. По крайней мере, по данной бирже таких проблем замечено не было. Даже на Binance там очень много, часто были разного рода проблемы со средствами. Ну... А эта биржа как работала, так и работает. В тот момент, когда, допустим, Binance там, помню, один момент лежал, нельзя было ни вывести, ни завести средства. Эта биржа работала. То есть для меня это как топ-1, ее можно поставить в приоритет. <coughs> Что мы здесь имеем? Имеем мы также здесь реферальные ссылки. То есть мы можем приглашать людей, которые будут торговать по вашей ссылке, либо код сделать, либо напрямую ссылку поставить. Я вам это обязательно советую сделать, потому что будете получать с этого с комиссии определенный процент. Для биржи это плюс то, что за вами пришли новые люди. И для вас, конечно же, не просто так это тоже как бы получается хороший бонус. Если собрать нормальное количество людей людей, которые много хорошо торгуют. Я думаю, так даже многие большие, огромные брокеры, компании, у них там по-любому не один, скажем так, аккаунт на бирже. Каждый аккаунт проходит через, свой же аккаунт проходит через реферальную систему. То есть, чтобы, получается, допустим, если у них там объемы там на 10, на 100 миллионов, и представьте, если у вас будет какой-нибудь партнер, который будет такими суммами, торговать там, я не знаю, ну хотя бы там на миллион, на два в день. Сколько вы будете получать процент, какой, сколько будете зарабатывать денег с комиссии. Соответственно, так вот каждый сам себя возьмет, подстегнет. Одно, второе, третий аккаунт, получается, с одной стороны, сэкономит на комиссиях тем, что на другие аккаунты уже прилетают бонусы. В общем, здесь очень много вариаций развития. Скажем так, реферальные системы, как вы будете для себя ее двигать. Ну и очень много разных интересных моментов. Сейчас мы прогрузимся немножко. Здесь точно так же можно максимально все быстро купить. там Даже и без всяких заморочек, там буквально в два клика. И также можно для себя ставить определенные монеты и за ними наблюдать, то есть, ими, допустим поставить там их под звездочку и получать об этом оповещение о том, как будет все подлетать либо падать. Здесь также есть обучение, то есть человек может вообще легко очень быстренько обучиться, если он вообще никогда не торговал и начнет понимать плюс-минус как заниматься торговлей и зарабатывать на этом деньги. Также мне нравится то, что здесь постоянно есть аэрдропы, когда добавляют новый проект на биржу, разные определенные бонусы происходят, там постоянно вознаграждение, подарки вы можете получить, как бы, когда проект добавляется, он обязан еще, как бы, я так понимаю, сделать определенные небольшие подарки для новых пользователей тем самым для себя привлечь новых инвесторов. Видите, листинги идут, и постоянно сразу же идут раздачи. половиной тысячи кан, 5000 тысяч инсур. В общем, одни плюсы, одни бонусы, ребята. Поэтому я вам оставлю ссылку в описании. Реферальную ссылку я оставлю в описании. Надеюсь, вы по ней пройдете регистрацию. Я получу за это определенные бонусы с ваших объемов там, каких-нибудь там торгов, да? Соответственно, и вы будете развивать свою рефералку дальше. Для меня это будет небольшой приятный бонус, если вы это сделаете. За что я буду заранее очень сильно благодарен. Также, ребята, поддержите видео лайком, подпиской на канал. Напишите в комментариях, какие для вас есть там топовые, допустим, 2-3 биржи, которые вы для себя выбрали и нравится ли вам, допустим, биржа хобби, и как вы вообще, допустим, к определенным биржам относитесь. Потому что сейчас очень много скама развелось, поэтому надо держаться за, скажем так, за лучший показатель, за топ, который уже на рынке себя давно зарекомендовал. Ладно, на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока!